Приготовьтесь к йога-нидре и ложитесь в шавасану. Ваше тело вытянуто, стопы врозь, руки вдоль туловища ладонями вверх, глаза закрыты. Примите удобную позу, чтобы уже не двигаться ни сознательно, ни бессознательно. Помните, что вы серьезно настроены на занятия йога нидрой и сеанс психического сна. И единственное, что вам сейчас необходимо, это осознанное отношение к слушанию и локализации внимания на своих ощущениях. Пусть тело спит, а ум бодрствует, чтобы не утратить сознание в тотальном сне. Скажите себе с уверенностью. Я не буду спать и буду все сознавать. Сделайте глубокий вдох и прочувствуйте, как освежающий, прохладный поток растекается по вашему телу и успокаивает его. Когда выдыхаете, внушайте себе, что с каждым выдохом уходят прочь все ваши заботы и тревоги.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 мысленно просматривая тело от макушки головы до кончиков пальцев ног произносите в уме о продолжайте протяжно на выдохе произносить о -ом. мысленно просматривая тело и максимально расслабляя его. Обратите внимание на то, как ваше спокойное, спонтанное дыхание поднимает пуп при вдохе и опускает его при выдохе, продвигая поток воздуха к горлу, и не делайте волевых усилий. Просто наблюдайте за дыханием, пуп, горл, отождествляясь с ним. Заканчивайте наблюдение за дыханием и скажите себе: «Я приступаю к занятиям йога-нидри». Решительное намерение. Сформулируйте свое решительное намерение и запомните его слово в слово, так как очень важно повторять эту же фразу после окончания сеанса так же убедительно и уверенно, как сейчас. Повторите свое утверждение трижды с чувством непреклонности. Приходим к ротации или вращению сознания вокруг различных частей тела. Ничего не приказывайте своему уму, отпустите поводье и пусть он свободно перескакивает от одной части тела к другой. Этот процесс ротации сознания должен происходить спонтанно и свободно, ибо сознание пропитывается праной и живительной жизненной энергией. Поэтому не следует искусственно вмешиваться или пытаться контролировать то, что должно происходить естественно, без концентрации ума и неуместных аналитических размышлений. Итак, правая сторона, большой палец правой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец.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 лодышка пятка подошва правой стопы подъем правой стопы большой палец второй палец третий палец четвертый палец пятый палец хорошо переводим свое внимание на левую сторону большой палец левой руки второй палец третий палец четвертый палец пятый палец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 Подъем левой стопы, большой палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец. Правая сторона в обратном порядке большой палец правой ноги второй палец третий палец четвертый палец пятый палец подъем стопы подошва стопы пятка лодыжка икроножная мышца, коленная чашечка, нижняя часть правого бедра, верхняя часть правого бедра, правая часть талии, подмышка, плечо, предплечье локоть рука до локтя запястье тыльная часть ладони ладонь пятый палец четвертый палец третий палец второй палец большой палец мизинец мизинец правой руки четвертый палец третий палец второй палец большой палец правой руки а левая сторона в обратном порядке большой палец левой ноги второй палец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 мизинец левой руки, четвертый палец, третий палец, второй палец, большой палец левой руки, спуск по задней стороне, начните с затылка, который соприкасается с полом, затылок, правая лопатка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 Задняя часть левого бедра. Все правое бедро. Все левое бедро. Правая ягодица. Левая ягодица. И весь позвоночник. Правая лопатка. Левая лопатка. Затылок. Спуск по передней стороне, макушка головы, лоб, правая бровь, левая бровь, межброви, правая века, левая века, правый глаз. Левый глаз, правое ухо, левое ухо, правое ноздря, левое ноздря, правая щека, левая щека, верхняя губа, нижняя губа, подбородок. Телюсть, горло, правая ключица, левая ключица, правая грудина, левая грудина, средняя часть груди, верхняя часть живота, пупа,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 подъем по передней стороне пальцы правой ноги пальцы левой ноги правое колено левое колено правое бедро левое бедро правый пах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 Правая века, левое века, правая бровь, левая бровь. Межброви, лоб, макушка головы, главные части тела. Вся правая нога, вся левая нога.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 зерцайте все тело целиком, отождествляйтесь со всем телом, растворите сознание в нем, осознание тела – зеркало. Обратите внимание на точки соприкосновения тела с полом. Акцентируйте внимание на эти точки опоры. Пол является как бы вашей колыбелью, которая бережно поддерживает ваше тело. Постарайтесь посмотреть на свое тело со стороны, как на посторонний объект. Мысленным взором просматривайте тело от макушки головы до кончиков пальцев ног. Ваше расслабленное тело лежит в позе шавасаны в этой комнате. Созерцайте свое тело как объект, отражающийся в воображаемом зеркале. Вы смотрите в зеркало и видите там свое тело, ноги, туловище, руки, голову с закрытыми глазами, одежду. Ваше тело объект вашего наблюдения. Скажите себе несколько раз, что вы не спите. Дыхание. Переключите внимание на ваше спокойное и естественное дыхание на то как поток воздуха втягивается вашими ноздрями и выталкивается наружу обратите внимание на то как воздух расчленяемый двумя ноздрями на два потока затем продвигается вверх и соединяется в один поток в области межброви образуя таким образом некий треугольник с вершиной в межбровном центре Сфокусируйте свое внимание так, чтобы осознавать это раздельное втягивание воздуха двумя ноздрями и последующее слияние двух потоков в межброви. Попробуйте прочувствовать разницу прохождения воздуха в двух ноздрях, его интенсивность и температуру. Определяет левое ноздревое дыхание как «ида», прохладное лунное дыхание, а правое ноздревое дыхание как пингало – теплое солнечное дыхание. Продолжайте наблюдать за своим дыханием, что вы совершаете вдох поочередной одной ноздрёй, выдыхая через другую. Начиная от 54 до 1, следующим образом вдох левой 54, выдох правый 54, вдох правый 53, выдох левой 53 и так далее. Продолжайте это упражнение самостоятельно. Что внимание полностью поглощено дыханием и подсчетом но если вы сбились со счета начинайте спокойно сначала с 54 Заканчиваем подсчет и наблюдаем лишь за дыханием. Воздух все так же медленно втягивается внутрь и выталкивается наружу. Не спите. Не спите. Ощущение. Тяжесть. Представьте, что ваше тело становится все более тяжелым услышав название очередной части тела проникайтесь сознанием что она становится тяжелой Итак начинаем пальцы ног пятки лодыжки икроножные мышцы колени бедра ягодицы спина. Живот, грудь, плечи, руки, ладони, голова, веки. Все тело отяжелело. Свинцовая тяжестью во всем теле. Прочувствуйте это состояние. Легкость. Представьте, что ваше тело становится все более легким, начиная от макушки головы и далее вниз. Вся голова, плечи, ладони, спина, грудь, живот, бедра, колени икроножные мышцы, пятки, подошвы, пальцы ног. Все тело стало очень легким, почти невесомым. Точки контакта между телом и полом не ощущаются. Ваше тело всплывает под полом и медленно поднимается к потолку, слегка покачиваясь в разные стороны. Продолжайте наблюдать за своим воздушным телом. Живите в вашей памяти любое чувство физической боли, которую вы испытывали когда-либо. Это может быть головная боль, желудочная или даже душевное страдание. В каждом из нас живет память о прошлых страданиях. Вспомните это ощущение. Попытайтесь пережить его настолько глубоко, насколько это возможно. Вы вновь прочувствовали острое ощущение прошлого страдания. Удовольствие. Теперь постарайтесь оживить воспоминания о прошлом удовольствии любого рода, это может быть приятное ощущение прикосновения, запаха, вкуса, звука или образа, восстановите в памяти приятные минуты. Пусть это воспоминание еще раз доставит вам интенсивное удовольствие. Океану внутреннего космоса представьте темно-голубую стихию океана который с яростным грохотом обрушивает свои могучие волны на берег, словно пытаясь проглотить всю сушу. Этот океан – ваш внутренний космос Чедакаша. Обеспокоенные а волны – это ваш сон наяву, проявление бессознательного состояния ума.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 Вообразите, что перед вами колодец, и вы всматриваетесь в его глубину. Вы берете ведро с цепью и опускаете его вниз. И хотя ведра уже не видно, вы знаете, что оно связано с цепью, и вы всегда можете вытащить его наверх. Вытаскиваете ведро наверх, а влезаете в него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 И вы начинаете постепенно различать сквозь тусклый свет, круглые стены колодца, ведро и самого себя. Вы снова на поверхности. Спонтанная мысль. Спросите себя, о чем я сейчас думаю. Но при этом постарайтесь не думать о том, о чем же вы думаете, а просто осознавайте процесс мышления. Станьте свидетелем этого процесса, не подавляя и не возбуждая саму мысль. Наблюдая, продолжайте мысленно спрашивать себя, о чем я думаю. Не отвергайте никакую мысль, Просто осознанно отслеживайте. Визуализация асан. Представьте, что вы совершаете определенные асаны и наблюдаете за этим процессом. Вы просто наблюдаете за асанами, сами не двигаясь. Сейчас вы совершаете сурья намаскар, приветствие солнцу, и созерцаете каждую из 12 стадий этого упражнения. Затем вы ложитесь в шауасану и смотрите на себя со стороны, как вы лежите в этой позе. Из Шавасаны вы последовательно входите в Сарвангасану, стойка на плечах, в Халасану, плуг, в Мацьясану, рыба, в Панчимотанасану, наклон вперед, в Худжангасану, кобра, в Падмасану, лотос и в Сершасану, стойка на голове.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 Затем восстановите в памяти события за полчаса до занятий. И так постепенно продвигайтесь назад. Вспоминайте все стадии за стадией, все ваши поступки, мысли и чувства. Когда процесс воспоминаний закончится, возвращайтесь в настоящее. Психические центры. Начинаем визуализацию чакр в физическом теле, начиная снизу и постепенно поднимаясь вверх. Концентрируясь на чакрах, мысленно совершайте дыхание от чакры вперед при вдохе и назад при выдохе. Первая чакра – Муладхара, расположенная в промежности у мужчин в области между анусом и гениталиями и в шейке матки у женщин. Сконцентрируйте внимание на этой чакре. вторая чакра сфатхистана локализованного основания спинного хребта направьте внимание на эту чакру теперь перемещайте внимание на манипуру которая расположена в области пупа на позвоночном столбе четвертая чакра анахата, расположенная также на позвоночнике за сердцем и грудиной. пятая чакра вишудха, расположена в передней части шеи. локализуйте свое внимание на этой чакре. Шестая чакра Аджна расположена позади мозга на вершине позвоночного столба в области шишковидной железы. Сконцентрируйте внимание на этой чакре при помощи дыхания, как бы перемещаясь при вдохе от межброви к этой чакре, а при выдохе наоборот. Бинду, Седьмая чакра расположена на макушке и чуть ближе к затылку, где индусы носят маленькую прядь волос. Шикху. Направьте внимание на эту чакру. И последняя чакра Сахасрара. Она расположена над макушкой головы как бы в короне, сконцентрируйтесь на ней. Теперь, когда вы уже сориентировались, где расположена каждая чакра, совершим ротацию сознания. Представьте, что вы большим пальцем прикасаетесь к каждой чакре и мысленно называете ее в таком порядке, Муладхара, промежность или матка, сватхистана, копчик позвоночника, манипура, позади пупа, анахата, позади сердца, вишутха шеи. Аджна позади межброви, бинду макушка головы, сахасрара корона головы и еще раз Муладхара Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишутха, Аджна Бинду. Сахасрара, Бинду, Аджна, Вишутха, Анахата, Манипура, Сватхистана, Муладхара, Активизируйте свое внимание и представьте, что вы приближаетесь к океану, спокойному и величественному. Прислушайтесь к его дыханию. Ваш слух воспринимает ритмичный шум волн. Глаза созерцают прибрежную полосу темно-зеленых джунглей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 Вокруг атмосфера умиротворенности Все пропитано покоем, дикой красотой и первозданностью И кажется, что все вокруг вибрирует под священный звук Ом Всюду над безграничным океаном слышится Ом Психические символы Каждая чакра имеет свой символ, и когда ваше концентрированное внимание прикасается к определенной точке чакры, в сознании возникает соответствующий образ или символ. Психическим символом для Млодхары является красный перевернутый треугольник. Представьте этот символ. Сватхиста она олицетворяет бессознательные стихии. Сконцентрируйтесь на этой чакре в форме волн в безбрежном океане ночью. Яркий желтый подсолнечник, символ манипуры. Визуализируйте его. Анахата представлена искоркой золотого ослепительного света объятого кромешной тьмой. Представьте этот образ. Вишутха ⁇ это прохладные капли нектара. Сконцентрируйте свое внимание на этих каплях. Аджна ⁇ это обитель интуиции. Представьте себе интуитивную обитель из которой исходят сверхчувственные способности визуализируйте полумесяц в ночном небе это бинду и наконец ахасрара средоточение огня пляска пламени здесь совершаются необычные ритуалы мистерии и посвящения Решительное намерение. Вспомните вашу установку и повторите ее три раза. Теперь отвлекитесь от всех установок, расслабьтесь и направьте свое внимание на дыхание. А вы чувствуете как воздух естественно и спонтанно втягивается вашими ноздрями и выталкивает его наружу. Вы осознаете, что расслабились и наблюдаете за своим дыханием. Прочувствуете физическое состояние своего тела и отождествитесь с ним. Посмотрите на него со стороны, пусть ваш ум как бы отделится от тела, рассматривая его со стороны, но при этом не открывайте глаз. Вспомните, что вы практикуете йога-нидру и продолжайте лежать спокойно, не двигаясь, пока не осознаете, где вы находитесь и чем занимаетесь. Теперь медленно начинайте двигать руками, ногами и головой. Можете потянуться, но не делайте резких движений. Убедившись, что вы не спите, открывайте глаза и не спеша садитесь. Занятия окончены. Хариом Татсат.